всем привет Это спасибо за Фрак Беру. и сейчас мы на этом аккаунте будем по 6 кредитов за коробку крутить m4a1 Special тень наличие у нас 250 кредитов этот аккаунт вроде как везучий посмотрим выпадет ли что-нибудь на нем О, Максим 9 люкс, заебись. Неплохо. О, абаканчик еще. Ничего себе, в этой коробке есть абакан навсегда. Серьезно? Блин, реально везучий аккаунт. Смотрите. И Абакан, и Максим 9 Люкс. Бля, крутяк. Так. Что еще покрутить нам можно? На снайпера есть СВшка. На инженера КТАР-21. Можно на медика что-то покрутить. Винали mm. Кастом или Максим Спешл? Нам на Максим Спешл. Так, на день упал. Еще одну коробочку. <Слышко> uh -huh. Ну нормально, что? Теперь тут есть и Абакан, и Максим 9. И все это за 270 кредитов, ништяк. Это снова я. Сейчас на этом аккаунте мы будем докручивать КТАР Спешл, Тут открыто уже 50 коробок. Так, упала вся временка. Так, упал Скорель. Еще один Скорель. Текст чебурек. кто додумался вообще положить в коробку с Ктаром утешительный приз Скорельи. Я не знаю, блядь, лучше бы нашу что бабочка еще добавили, кроме керамбита. О, пал бы инструктор, Или, например, какую то ам хотя бы, что-нибудь такое, но более-менее. Вот эту хотя бы МП-5 тень, блин, не знаю. Так, теперь крутим эту коробочку. Сразу два бакана. Нихуя себе визу, чека он получается. Нормально. Сейчас на этом аккаунте мы будем докручивать э, КТАР Айсберг Открыто уже порядка 55 коробок Пал третий керамбит Прикольчик Надеюсь вторых Скорелий не будет <laughs> Второй Скорелий Прикол Все кроме КТАРа падает еще один с корель ёкнул так крутим покрутим дальше пока ничего И вот он, наконец, заветный тарчик. Так, теперь покрутим штормовую коробку. Все, как обычно. О, М4А1 спешл-тень. Слушай, я довольно везучий аккаунт получается. То есть, как бы, тут, конечно, ктар долго падал, но сколько там э, всяких утешительных призов через каждые пять коробок падало. И m4.1 спешл. Получается, я вообще выкрутил с 28 кредитов, ебать. Это же пиздец. Так, а давайте еще проверим, везучили действительно аккаунт или нет, еще скаут покрутим. Может какая дубинка упадет. Так. Так, что это? Временка? Это Временка упала. ДВЛК, по-моему, не было. Так, ну хотя бы пусть и сышка упадет, уже будет нормально. Ой, сышкаут охренеть ну да, получается это везучий аккаунт потому что сколько мы тут скрутили не так много где-то коробок 60 и сразу и скаут и свежка упали нифигово слушай, два дона одновременно, блин и, получается, тут сыпется топовые доны вообще нормально. То есть, КТАР, конечно, там долго, но там сколько утешительных нападло. И, получается, тут единственный аккаунт, на котором упала с коробки М4А1 То есть, на других только Абаканы всякие падали и, и пистолеты. А тут вон, вообще нормально. Так, ну на медика, нам ничего крутить не будем. Тут ничего такого интересного по дешевке нету. Так что до следующих времен. So